Медитация. Я женщина, способная изменить мир. Устройтесь, пожалуйста, удобно, лучше сидя. Почувствуйте свои бедра и ягодицы. Почувствуйте сейчас все свои женские органы. Очень мягко и нежно расправьте свои плечи. Выпрямите позвоночник. Сделайте глубокий и спокойный вдох, освобождающий себя. И выдох, очищающий от всего ненужного. Очень медленно и спокойно закрывайте свои глаза. кто уже закрыл, расслабляйте свои глаза. Отпустите челюсть и корень языка. И начните ваш вдох от самого копчика. введя его вверх и выводя выдох через область между глазами, как бы область вашего третьего глаза. Просто вдыхайте, проводя ваше дыхание через весь позвоночник вверх, в голову, и выводя через область третьего глаза. Почувствуйте, как вы наполняетесь спокойствием, нежностью. Все больше и больше расслабляетесь. Отпускаете свои руки, ладони. Почувствуйте своих ладонь, ощущение вашего сердца. Ведь руки – это продолжение сердца. Кому удобно да, для центрированности и спокойствия, можно приложить ладонь к ладоню. Пози на мосты, посидеть какое-то время так просто подышать. Каждому нужно свое время, чтобы настроиться со своим центром, со своим телом, со своим сердцем. И позвольте себе сейчас соединиться с вашей божественной частью. Соединиться с вашей частью божественной женщины. Продолжайте дышать, наполняя себя свободой и освобождая, очищая от всего ненужного, от всего мешающего вам быть истинной, божественной женщиной. Вдох следует за выдохом, а выдох следует за вдохом. И очень медленно и спокойно. Поднимая свой очищенный, свободный воздух и выпуская его через область между бровями, вы можете направить эту поднятую энергию на визуализацию своего пространства безопасного мира. Вы можете шагнуть сейчас в свою визуализацию Безопасного мира Наполненной, сильной, свободной и уверенной в себе женщиной В этом безопасном мире Есть все силы волшебные, необыкновенные Чтобы наполниться еще больше Нежной, женской Цветущей, плодовитой сексуальной, жизненной энергии. Вы можете попросить энергию силы женщины у своего рода. Представьте, что сзади вас весь ваш род женщин, который был когда-то, и что впереди вас весь род женщин, который будет в будущем. И просто возьмите Возьмите с благодарность вашего рода, род это и прошлое, и будущее. Времени не существует, Линейного времени, на самом деле мы живем только здесь и сейчас. И каждая женщина вашего рода направляет вам энергию любви и женской силы, желая счастья. Женщины из будущего вам желают счастья, направляют энергию любви, женской силы, чтобы вы стали истинной женщины и прожили счастливую жизнь для того, чтобы они потом были еще более счастливы и женщины вашего рода, ваши женщины-предки, до самого-самого первого предка. И направляет вам женскую силу. И вы принимаете ее, принимаете, как будто из необыкновенно красивых и ароматных цветов слетается вам вся красота и неописуемая нежность этих цветов. И вы принимаете все-все эти цвета, ароматы. Принимаете в себя всю женскую силу рода с благодарностью. И следуйте дальше, уже ощущаете себя наполненной божественной женщиной. Женщиной, которая может менять мир. И из этого состояния вы можете создавать свой мир в котором ваше сердце будет спокойно. Вы можете сейчас направить из сердца или из низа живота, из рук энергию любви тем людям, у которых сейчас жесткое сердце, особенно мужчинам. Представьте, что Мужской род, он тоже един, как вы. И вы сейчас направляете свою женскую энергию любви на одного мужчину, который, который, всех мужчин, чтобы его сердце стало светло. Ум спокойно. Если вы видите, что он держит оружие, он его опускает. И его сердце наполняется любовью, эмоцией. И вы можете видеть, как он меняется, как раскрывает руки навстречу вам. Если вам хочется, вы можете приблизиться и обнять этого мужчину. Или просто отправить ему сердечко симпатии своего сердца, сердечко принятия, поддержки гордости за то, что он есть. Также вы можете направить любовь и спокойствие во все, во все места нашего мира, где требуется любовь и умиротворение. Вы можете направить свою энергию, и она будет защищать людей, которым сейчас грозит опасность, Женщины. Детей, мужчин. Если в вашей медитации вы видите оружие, летящие, снаряды, вы можете просто превращать их в бабочек, в облака. И тем самым вы можете повлиять, что настоящее оружие, которое здесь и сейчас где-то стреляет, сломается. И это будет знак тем мужчинам что пора положить оружие. Да, мужчины всегда любили стражаться, играть в боевые искусства. Но это лишь игры, лишь показать. Молодецкую удаль, молодец, это мужчина. Мужчина не рожден был убивать. Мужчина рожден был созидать и создавать безопасное пространство для своей женщины, для своих детей, для своих матерей и сестер. Дайте женской силы сейчас тем мужчины, которые растерялись, которые боятся. Мужчины во многом слабее женщин. И будучи наполнены, как сейчас, мы можем их поддержать. Поддержите каждого мужчине, который сейчас совершает ошибку и хочет кого-то убить. Поддержите его своей женской силой, женской любовью. Поддержите умы тех, кто принимает решения об убийствах сейчас. Поддержите их сердце любовью. Из-за каких-то событий в жизни их сердце стало жестоким. И прямо сейчас вы можете исцелить их сердца. Чем больше сердец вы исцелите, чем больше умов вы сделаете спокойными, холодными и чистыми. Чем больше мира и цветов прямо сейчас будет создаваться. На нашей земле. Направьте вашу любовь, куда следует, вы сами это чувствуете. Я благодарю вас, дорогие божественные женщины. Вы неповторимы, прекрасны. Будьте всегда счастливы, любимы, создавайте мир в душе и вокруг себя. Я верю, что это возможно. Благодарю вас за эту медитацию. С любовью, Юлия Сагайтис.